Привет, с вами Амир Исламов и это рубрика «Как это сделано?». И плюс мы совместим ее с дизайном соцсетей. Сегодня будем создавать шаблон для Инстаграма. Недавно, смотря Инстаграм, я увидел подобный рекламный баннер и решил попробовать, повторить, сделать такой же, заодно показать, как все это делается. Мы будем создавать не просто рекламный баннер, а сделаем из этого шаблон, который можно редактировать. Фотографии внутри можно будет менять буквально в пару кликов. Поехали. Для начала создадим новый документ. Размеры для инстаграма 960 на 960 пикселей. Также он отлично впишется и под баннер ВКонтакте 960 на 960 нажимаем создать. Далее. Нам нужно создать данные прямоугольники, прямоугольники, данные круги, в которых будет вписываться наша фотография. Для этого берем инструмент «Эллипс», выберем цвет заливки, неважно какой, на самом деле для начала пусть будет какой-то голубовато-серый, и нарисуем наши эллипсы. Раз. Дублируем его, удерживая «Shift» плюс «Alt», «Ctrl-T». Еще один. Самый большой. Упс. Всего у нас 5 кружков. Нарисовали 3, еще один. Где-то справа. Вверху. И еще один самый маленький. Так, дублируем этот. Тащим зажав Alt, Ctrl-T, уменьшаем. Слева у нас будет располагаться текст. Чуть-чуть еще уменьшим. Отлично. Давайте сразу добавим текст, маленькие детали, эти кружки. А затем покажу, как легко можно вставлять любую фотографию в наш шаблон. Откроем слои. Создадим новый слой. Эти мы упакуем пока в папку. Возьмем какой-нибудь шрифт. Пусть это будет шрифт Oswald. Он похож на данный. Ну, не совсем похож, но он просто больше вытянутый. Ну, не будем сильно импровизировать, добавим такой же текст "сок". Шрифт вы можете использовать абсолютно любой. Чуть уменьшим интерлиньяж, вернее трекинг. Добавим маленький подзаголовок "Smart офисы. Уменьшим размер шрифта. Данную надпись мы, думаю, добавлять не будем. Смысл ясен и без нее. Так, здесь круг нам нужно немножко сдвинуть вверх и уменьшить. Основа готова. Теперь осталось добавить маленькие оранжевые кружочки. Все, наши кружки добавлены. Упакуем все это снова в одну папку. Но правда здесь стоит их немножко еще продлить. Так, ладно. Думаю, мы можем просто немного увеличить их размер, и будет хорошо. Так, Ctrl-T. Теперь осталось добавить нашу фотографию и фон фон можно выбрать отсюда просто выбрать последний слой выбрать какой-нибудь голубоватый оттенок пусть будет этот же и нажать комбинацию alt shift вернее alt backspace либо alt delete в зависимости от того где расположен ваш основной цвет далее осталось самое интересное это добавить нашу фотографию давайте выделим все эти слои в одну папку эллипсы назовем ее эллипсы теперь перейдем в наш браузер и выберем фотографию я зайду на сервис pixabay pixabay это все нам не нужно возьмем что-нибудь похожее на эту же тематику введем в запросе room выберем первую попавшуюся фотографию комнаты Копируем ее отсюда. Далее переходим снова в Photoshop и вставляем нашу фотографию поверх данного слоя, данный папки, вернее. Назовем ее маска. Ctrl-V. Вот наша фотография, немножко увеличим ее по размеру. Теперь самое простое, это нужно нажать комбинацию Ctrl-Alt-G, если вы на Windows, и Ctrl-Command, вернее опцион command G, если вы на Mac. Все, наш шаблон готов, нам осталось подогнать нашу фотографию. Это, наверное, не самая удачная фотография. Здесь она сделана более, более выигрышно за счет этой лампы и отдельных элементов. Но это дело уже вторичное. Вы можете просто назвать данную фотографию, к примеру, Ctrl Alt. Ctrl-Alt-G, если вы делаете данный шаблон на заказ, заказчик сможет легко вставить фотографию в данное место и зажать соответствующую комбинацию. Вы можете объяснить ему это лично. И причем вы можете использовать не только эллипсы, а абсолютно любые формы. Здесь также вы можете их уменьшать либо увеличивать, при этом форма у вас остается также. Соответственно, вы можете легко их дублировать, фотография у вас остается на своем месте. Давайте попробуем какую-нибудь другую фотографию, абсолютно любую. Я покажу, что на самом деле все это делается очень просто. Что у нас есть? Ну пусть будет вот это вот. Копировать. Переходим в Photoshop. Эту удаляем. Ctrl-V. Ctrl-T увеличиваем. И снова Ctrl-Alt-G. Готово. Как видите, делается очень просто и универсально. На сегодня все. Надеюсь, данный урок был вам полезен. Не забудьте подписаться на мой блог ВКонтакте, ссылка будет в описании. Ставьте лайки и до следующих видеоуроков. Пока!